давайте покажу нашу перестановочку смотрите как мы в прошлый раз сделали чем все закончилось опа значит диван который у нас стоял вот где-то здесь мы передвинулись сюда у нас тут такая столовая зона И мне кстати это место очень нравится для него Тут детские рисунки, но надо скотч купить, потому что дети развешивают свои рисунки на стену, а скотч этот не держится на другой. Так, ну вот, и напротив стола. Вот так мы поставили две кровати. И вот сколько места у нас получается. Буква Г кровати не остановятся, к сожалению, это только должен между ними диван стоять, как раньше он там стоял в углу, а вот так сейчас намного свежее, свободнее, мне нравится больше. Только что появился наш малыш, вот еще раз показываю, как получилось, и вот гостиная зона переходит в зону кухни. Мы наконец-то помещаемся все за этим столом. Потому что так у нас всего 4 стула. Нам, естественно, не хватало еще одного, потому что у нас 5 человека с диваном. Вот с головой хватает места. Ну и чай у нас получается всем вместе пить за одним столом. Это то, что я и хотела. Еще мне не хватает здесь свечей. Я хочу свечи купить. Честно говоря, хочется, конечно... В горшках цветы, но их просто негде здесь расположить. Я уже думала, может быть, на вот этом столике. А потом думаю, ну вдруг переезжайте, куда я с этими горшками буду их тянуть. Здесь просто очень много герани продается, и она такая красивая, и мне так хочется этой герани. Ну ладно, потерплю. Не знаю, может быть, я сорвусь и куплю как-нибудь, но... Пока я себя сдерживаю, терплю, потому что купить герань это сразу нужно кашпо покупать, землю покупать, ну и так далее. Тут наш вид из окна. Нас планирует в ближайшее время раздвигать навес на бассейне. И вокруг бассейна уже привезли много-много покрытие, такого как травка, и будут рассылать покрытие вокруг бассейна и расставлять шезлонги. Сейчас хотим поехать в парк, у нас здесь недалеко, там земляника должна уже поспеть, мы <соходу> наблюдали за земляникой, когда она только цвела, ее там много, а сейчас, по идее, ягодки будем собирать. Как это красиво, в такой зелени раз и земляника. Причем, если заглянуть еще под листочки, то тут еще много прячется. Вот, например. Я знаю, что на западе Украины очень много сейчас земляники. Ой, вот спряталась тоже. Опа! И мальчишки собирают, давай. Мам, смотри, сколько у Рината. Марк, выход... Ян, выходи оттуда. Ну вот, а мы тебе все помогаем. Держи еще. Я для всех собираю. Какая крупная. Ты туда не ходи, Ян. А вдруг тут змеи водятся? О, слышите шумит, Полив. Поливать. Вот это опасно сюда заходить. Мы не знаем, что тут водится, какая живность. Смотрите на солнышке. Вот она на солнышке. Нет, вот. на солнышке. Конечно, на солнышке они самые-самые сладкие. Предлагаю нет, идти на другую там полянку. И там, и там, и там. Так романтично. Раз, и скамейка. А вы вот тут прошли хорошо за скамеечкой? Вот здесь хорошо все? Просмотри. Тут можно посидеть. Сейчас покажете смотрите вот под ногами все усеяно земляника но Ю, она мама, мелкая вот а, нашел да. но она мелкая и тут ее практически нет а в каких-то клумбах тень полутень там ее больше а ты, мама, давай я нашёл. тоже нашел да. молодец а я вижу вижу вижу давай давай давай давай давай молодец Кулком. Марк нашел. Вот. Да, сколько много ее. Вот напротив. Ой, я тут много нашла. Вот она. Ой, какая душистая. А полезная аж. Класс. Место супер. Вкуснятина. Ой, еще нашли полянку. Ребята, вы что же это видите, какая я. Смотрите, сколько ее много. Жуки, но жуки везде. Что тебя удивляет, что здесь жуки? Жучки везде. Они вместе с нами живут, и что? Их не надо бояться. Они тебя боятся больше. Держи. Не, ну, я не что змей, у меня этот вопрос Блинать, всегда открыт. Но я пока ни от кого не слышала. Что здесь кто-то с ними встречался. Мама, да. мы здесь здесь Давай. Мы так далеко уже отошли долго нас нет. Ой, она прям везде. Эти ягоды. Невозможно отраться Мы же себе говорим, все, стоп. Вау, какая огромная. И все равно продолжаем ее собирать. Ну, потому что это просто невозможно. Держи. Какая красота у нас. Сейчас папу удивим. Яничек. Ян, мы сейчас идем, подожди. Все, мальчики. Ян убегает. Ян. Дом. Ян! Ты куда без нас пошел? Почему не ждешь? Мы тебя больше брать не будем с собой. Бегут, бегут к папе. показывать свою добычу, то что собрали. Еще одно чудо красивое, думала фрейзи. Нет, на фрезию не похоже что-то другое, какой-то куст красивый-красивый. А еще в этом парке много фото и видео съемки, вот например, вот такой. А, ребята, давайте поговорим. Я немножко зашторила шторы, потому что очень яркое солнце, и у нас на эти две недели предупреждение, что опасное солнце и возможности не выходить на улицу, ну до 40 градусов, там 38-40, по-моему, обещают. Хочу снова обсудить тему медицины в Испании, но не дает мне покоя. Вообще медицина... Ну, сейчас расскажу почему. Вот были мы в пятницу с Ренатом, поехали к нашему педиатру, Кони Гарсиевич, поехали вот по какой причине. Значит, в понедельник я Рената забираю с Марком со школы и вижу, что у Рената два пятнышка в районе... Ну вот вот вот здесь вот красное такое пятно и вот за затылком там где волосики. Я когда увидела, я сразу поняла, что это укус, потому что была посередине красного пятнышка а пятно, ну где-то ну размера с вишни такой, не крупной вишни. как дичка, да, такое вот диаметром где-то ну там до сантиметра тоже и такое вытянутое немножко и одно и второе и посередине такая точечка она немножко как набухла но это как укус вот на, на вид выглядит как укус только пятно такого ярко ярко красного цвета я никогда раньше такого не видела то есть я сразу поняла, что укус, а укус кого? Я не знаю. Я говорю, у тебя чешется? Нет, у тебя болит? Нет. Ну, я первое, что взяла, перекись и обработала. Потом... Мама! Да. Там какой большой бардак. Бардак большой? Да. А зачем вы бардак этот устроили? Пришел командир и все сообщил, что бардак устроил. Так вот, и я смотрю, что ну, оно его не беспокоит никак. Но пятно такого ярко-насыщенного цвета, что я немножко напряглась. Я напряглась вообще. Потому что здесь, может быть, какие-то совершенно другие насекомые, не такие, как у нас, другие, наверное, крема нужны, другие мази, может быть, там, да, какие-то последствия от комаров, которые здесь находятся, может, мухи кусучи. но я эту страну не знаю в плане насекомых, поэтому, конечно, я так немножко заволновалась и думаю, лучше ну, перестраховаться, тем более... Ренат начал кашлять, и я за кашлять, честно говоря, всегда переживаю, да, и думаю, ну, поедем мы проверимся. Вот, взяли мы ситу к нашему врачу. И да, и кстати, между прочим, вот ситы бери, не бери. А вот, ну, по крайней мере, к нашему педиатру ты все равно попадешь где-то через 45 минут от того времени, которое тебе было назначено. Не знаю, почему у них там такой сдвиг все время во времени, но ты реально четко 45 минут сидишь от своего времени. В общем, она нас зовет к себе в кабинет, мы заходим, я ей объясняю, я говорю, вот посмотрите вот эти два пятна и послушайте ребенка, потому что кашель. А кашель, почему я напрягаюсь? Потому что я смотрю, что э, в школу, ну я буду говорить за конкретно наш класс, но реально приводят больных детей. Но мне уже объяснили, что здесь это норма. Вот реально ребенок видно, что он больной и, наверное, с температурой ему мама дает там всякие там платочки носовые, вот высмаркивайся с него, все течет, он кашляет, задыхается, но она отправляет его в школу. Короче говоря, полкласса, даже большая часть больных детей, и мне сказали, Аня, привыкни к этому, в Испании это нормально. Ну, в общем, можно сказать, что я это уже приняла. Вот, она смотрит на эти два пятнышка, и, ну, как-то долго очень она их рассматривала. Потом говорит, сейчас одну минуточку оставляет нас, уходит и приходит врача, врач-мужчина. Мужчина Мужина лет 30-35 и показывает ему эти пятна. А он и сразу отвечает, ну вот я даже по жесту можно было понять, он типа, нет, это не страшно, ничего, типа, это обычные укусы и нет никакой опасности для здоровья. И она опять что-то ему там начинает доказывать, он опять ей нет. В итоге мужчина, этот врач, уходит, ну, нам показал, что все норм, не переживайте. И дальше у нас общение с врачом, с Анной Гарсией. И тут начинается самое интересное. Она говорит, что так как вы не вакцинированы, у меня есть предположение, что это пневмококковая инфекция у вашего ребенка. Но простите меня, даже я, не имея медицинского образования, я понимаю, что это никакая не пневмококковая инфекция, что это бред. Я говорю, что за ерунда. Она, Я могу так предположить, потому что вы отказались от всех вакцин, которые я вам предположила. И ваш ребенок ведь не вакцинирован от пневмококковой инфекции, которую я вам тогда предлагала. Вы ведь отказались. Я на нее смотрю, я ей об одном, а она мне совершенно о другом. Думаю, прям вообще не к чему зацепиться. Топит за эти прививки, за эти вакцины. И все. мы тогда жестко сказали, нет, и все. И с кашлем она говорит, все в порядке. Ничего страшного, что он кашляет. Я ей говорю Ха -ха, прямо, что это за пятна у ребенка. Она смотрит, отвечает, говорит, ну вот у меня есть подозрение все-таки, что это связано с пневнококовой инфекцией, такие пятна. Но вот я позвала своего коллегу, он посмотрел и сразу это опроверг, говорит, что нет, это скорее всего укус какой-то. И по итогу, в общем, она говорит, что «давайте до понедельника вы понаблюдаете, посмотрите, ничего я вам выписывать не буду, ребенок в лечении не нуждается, если в понедельник эти пятна не уменьшатся, а я ей говорю, что они уже уменьшаются, потому что были такие припухлости, которые сейчас спали, уже сошли, она говорит «в понедельник, тогда приведите мне его снова». Блин, я понимаю, что нам, скорее всего, просто не повезло с врачом. Вот реально не повезло. Ну, во-первых, она мне сама по себе вот, вызывает какое-то... Не знаю, какой-то холод у меня к этому человеку, несмотря на то, что внешняя она достаточно приятная, но я несколько раз вот сколько мы там приходили, два раза мы были или три раза там я сводила еще Яна и Ренат с нами за компанию был. Я смотрю на ее руки, на ее ногти, но я понимаю, что человек живет в частном доме, но врач не может быть с такими грязными и обгрызанными ногтями. Вот реально ногти покусанные, она явно их грызет, и под ногтями грязь. Ну, скорее всего, у человека частный дома, она что-то ковыря... ну, ковыряется в земле. И у меня просто папа врач, и я знаю, насколько педантичны врачи, насколько у меня папа следил за руками, за ногтями, насколько вообще он щепетильно относился к себе. То есть здесь для меня дикость видеть врача с такими пальчиками. Это какой? Я сделала для себя выводы, что больше я к ней не пойду. Вообще, в принципе, больше я в больницу не пойду, не поведу детей. Нет смысла идти, потому что э, все болезни здесь лечат э, ибупрофеном, либо парацетамолом. Я не против этого лечения, потому что оно действительно эффективное. Мы проверили даже, что... Один у Другие штаны одень. Да. А что, тебе в этих неудобно? Но ну, иди на надень другие штаны, хорошо. О, а э -э о, Господи, забыла, что хотела сказать. О чем это я? Из 잘못. Ну, как-то мы не коннектимся с этим врачом совершенно. И с ней, э ну, ни о чем другом, как о прививках поговорить больше реально. Ну, нет возможности, она реально топит только за одно, за вакцинацию, вакцинацию, чем больше, тем лучше, поэтому колите все подряд своим детям. А если не хотите, то вот ваше обращение из-за того, что вы не укололи ребенка своего, поэтому это такой разговор э, ни о чем, все впустую, весь этот поход к врачу. Теперь по поводу парацетамола и ибупрофена. Они реально здесь другие и обладают совершенно другими свойствами. Вот это проверено на себе. 100% лечат эти препараты. И помимо того, что снимают температуру, да, они еще и лечат. Вот у Сережи неделю назад начинался кашель, начинался насморк. Ну, такое вот два дня, вот реально так чувствуешь, что заболевает человек. Он берет, начинает пить парацетамол. Что вы думаете? Он попил два дня его, хотя не было ни температуры, ничего. Прошел насморк и прошел кашель. Это удивительно. Я точно знаю, что в нашей стране эти препараты не обладают такими эффектами. Это 100%. Это просто проверено вот лично на себе. И еще хочу сказать об очень таком большом плюсе в Испании касается медицины, да, вот почему мы еще и пошли к врачу, к нашему, мы пошли, чтобы взять рецепт на парацетамол. Его можно, конечно, купить в аптеке, но намного приятнее, когда выписывает его врач, сейчас объясню, почему. Когда тебе выписал врач рецепт на любое лекарство, ты идешь с этим рецептом в аптеку, то с рецептом лекарства в аптеке вам продают с 90% скидкой. Вы можете себе представить? Мы несколько раз проверяли, и мы были в шоке, почему так дешево, реально дешево. Все остальную часть покрывает государство. Может быть, на все препараты разная скидка, но у нас была 90% скидка. Так, лекарства дорогие, реально высокие цены на лекарства. Ну, в принципе, как и у нас, да, ничего удивительного. Но когда ты даешь рецепт фармацевту, то... Ты просто офигеваешь от того, что чек очень, ну, реально очень дешево получается. Вот, и это приятно, стоит оно того реально. Мы с Сережей первый раз как-то пошли покупать, мы не поняли. Сережа выходит и говорит, странно, у нас так дорого, а тут так дешево, тот же самый препарат, почему? Вот так, такие метаморфозы, так что... Есть и плюсы, и минусы. Они есть везде, во всех странах. Сейчас, конечно, в нашей жизни появляются очень много знакомых, людей, новых встреч, новых друзей. И... Ну... Все эти знакомства дают нам новую информацию, новые возможности, и люди, которые здесь проживают уже много лет, и, конечно, уже знают о многом, и они делятся информацией, и как бы наш кругозор начинает расширяться, и приходит уже осмысление, начинаем понимать, как здесь живут, и вот как нужно поступать в ту или иную ситуацию, поэтому... Очень хорошо, что мы такую информацию получаем. Все, ребята, вот о чем я хотела с вами поговорить. Впереди будет еще много интересного. Всем спасибо большое за внимание. До скорых встреч. Скоро увидимся. Пока.